Ничего себе! Какие песики! Вас ведь снова допустили к занятиям? Ну да, получается что-то. А ты ведь был единственным из желтой бабочки, кто был допущен до занятий. Эээ, -э да. И что же тебя так проломило два пятна? Что даже нас одновременно в один день выпустили? Как раз после тебя. Ну. А что стоит-то? Звонков-то воскресенье нет? Давайте уже смилу. Спим...